Игей, пассажиры канала Немиркин. Вы когда-нибудь слышали термин «газлайтинг» и задавались вопросом, что он означает? Проще говоря, это жестокое обращение, форма манипуляции и психологического контроля. Жертв кормят ложью и ложной информацией под видом правды, что заставляет их сомневаться в своем здравомыслии и убеждениях. Со временем манипуляции становятся настолько сложными, что жертва уже не может определить, что реально. Вот несколько распространенных фраз, которые может использовать человек, подвергающийся насилию, чтобы контролировать вас. Первое, Ты такая чувствительная. Если вы слышите эту фразу, спокойно отключитесь от разговора и признайте, что вы не слишком чувствительны. Обиженный человек прибегает к этой фразе, чтобы заставить себя не отвечать за свои действия. Кроме того, это заявление минимизирует ваши чувства, заставляя вас думать, что ваши чувства неуместны или неправильны, так что в итоге вы чувствуете себя виноватым. Второе. Я просто пошутил. Вы наверняка слышали эту фразу, особенно когда кто-то говорит что-то нарочито жестокое. Это классическое замечание об отступлении. Опять же, это способ снять с себя ответственность за свои действия, а также преуменьшить ваши эмоции и заставить вас чувствовать себя плохо за то, что вы назвали их поведение. Они используют эту фразу, чтобы попытаться нормализовать жестокие комментарии. Номер три. Ничего страшного. Это утверждение – еще одна тактика, которую манипуляторы часто используют для отрицания правонарушений. Как и предыдущее утверждение, это также пытается нормализовать жестокость и словесное насилие, тривиализируя их оскорбления и минимизируя вашу боль. Это также вопиющая попытка снять ответственность в себя и переложить ее на вас, сделав вас ответственным за то, что вы их не поняли. Это направлено на то, чтобы заставить вас почувствовать себя незамеченным и неважным. Номер четыре «Ты все выдумываешь» — это еще одна классическая фраза газлайтинга, возможно, единственная фраза, которая взята непосредственно из фильма. Цель – дискредитировать вас и заставить вас усомниться в своем здравомыслии. Это эффективно, потому что заставляет других встать на сторону вашего обидчика и подкрепляет его утверждение. Что делает это особенно гнусным, так это то, что это часто приукрашивается заботой и беспокойством. Ваш обидчик может подойти к вам и выразить озабоченность, одновременно отвергая ваши эмоции. Они могут сказать «я говорю тебе это только потому, что беспокоюсь о тебе» или что-то подобное. Когда это выражается как беспокойство, труднее увидеть манипуляцию. И номер пять. «Мне жаль, что ты думаешь, что я причинил тебе боль». Обычная тактика, которую может использовать обидчик – перекладывание вины, и это заявление – яркий тому пример. Формулировка здесь хитрая, потому что она заставляет вас думать, что обидчик извиняется. В действительности же он перекладывает вину на вас, а также заставляет вас почувствовать, что вы неправильно истолковали его или несправедливо оценили его, и что вы являетесь причиной плохого поведения или плохих отношений. В результате страдает ваша самооценка, что делает вас более зависимым от них. Насилию, словесному или иному, никогда не должно быть места в ваших отношениях. Если вы его видите или испытываете, скажите об этом, дайте понять другому человеку, что это неправильно. Если вы боретесь с насилием, обратитесь за помощью к лицензированному медицинскому специалисту. Сталкивались ли вы с газлайтингом? Сообщите нам об этом в комментариях ниже и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Как всегда, ссылки и использованные исследования указаны в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и берегите себя. До следующего раза!